Всем привет! Меня зовут Челконогов Евгений. Я являюсь председателем управления корпорации iUnit групп с 15 июля по 12 сентября мы запускаем совместный конкурс с биржей BTC Alpha и назвали его «Io 2019». Выигрывайте самые ценные призы, в числе которых 3 iPad Air, iPhone X и, конечно же, новейший MacBook Pro. Для участия в конкурсе вам необходимо приобрести через биржу BTC Alpha на свой личный счет минимум от 1000 юнитов и удерживать их до финиша. Чем больше юнитов вы приобретаете на свой счет, тем выше шансы у вас выиграть самые ценные призы. 12 сентября мы подведем итог и случайным образом выберем победителя президентите ремни стартуем уже 15 июля погнали.